Здравствуйте, меня зовут Жесткова Елена Сергеевна. Я из города Саратова. Представительство Рум 99. Я являюсь партнером компании Фохоу. Продукцию сейчас я использую для своего ребенка. Нам два с половиной месяца. Что я хочу сказать? Первое. У нас не было стола. У меня девочка ходила неделю только с клизмами. Что решила попробовать я? Паста роза. Ежедневно мы ее принимаем уже на протяжении месяца. Стол нормализовался. Мы теперь не знаем, что такое запоры. Это действительно работает. Рекомендую. Второе. Гель алоэ. Это шикарное средство от опрелостей. Проверено. Не щипит под подгузник. Шикарный, Рекомендую. И третье. Чай любые. Два пакетика я завариваю на литр воды и добавляю в ваночку. Купаемся мы так три раза в неделю. Что могу сказать? Нет диатеза, нет подниц Также рекомендую. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что мои результаты вам понадобятся и будут полезны. Марова Эмилия, мне 13 лет, я из России, город Белгород. Я являюсь кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Как и любой другой профессиональный спорт, художественная гимнастика очень травмоопасна. Я занимаюсь 4 лет, и за это время у меня было немало различных травм: растяжений, ушибов, даже перелом. На восстановление уходило очень много времени и приходилось пропускать тренировки. Это очень плохо сказывалось на тренировочном процессе. Но с появлением биоэнергомассажера в нашей семье, а с недавних пор и фациального массажера, восстановление проходило очень быстро и легко. 27 января я упала на тренировки на руку и получила растяжение связок. Доктор дал освобождение на две недели от тренировок. Но с помощью ультразвуковой насадки я восстановилась за три дня. Хочу поблагодарить компанию Фахоу за чудодейственную продукцию и волшебные приборы. Добрый день. Меня зовут Анна Айсмантас, город Курган. Я представитель компании Фахоу с марта 2020 года представительства RU77. Сегодня я хочу поделиться своим опытом. Примерно 20 лет назад я получила травму. Сокращенно, в заключении врачей этот диагноз звучал как спондилолистез L4-L5. Другими словами, это смещение позвонков в поясничном отделе. Многих это удивит, но травму я получила во время массажа. Это был обычный мануальный оздоровительный массаж. Тогда, в 2002 году, у меня не было сложностей со здоровьем, и я ходила на массаж просто для профилактики. Но однажды массажист, чьими услугами я пользовалась уже давно на тот момент, решил применить ко мне агрессивную технику скручивания. И несмотря на мой отказ, он решил сделать первый и единственный рывок в моей пояснице, который разделил мою жизнь на до и после. С тех пор началось мое знакомство с больницами и лекарствами. Так вот, в 2017 году я в очередной раз обратилась к нейрохирургу. На тот момент к постоянной боли в пояснице добавилась еще и боль в левом плече от сверхнагрузок на работе. Боль была такой сильной, что я не могла спать. Тогда же, в 2017 я сделала снимки. После изучения снимков врач выписал мне направление на операцию. На тот момент я уже знала, что некоторые подобные операции заканчиваются полной неспособностью пациента ходить. И если честно, меня это очень напугало. В конце 2019 года ко мне приехала подруга из города Тюмень и сделала мне тестовый массаж фахол. После 15 минут массажа напряжение в поясницу ушло, и я всерьез задумалась о том, чтобы такой аппарат появился в Кургане. Мне нужно было получить сертификат соответствия и обучить человека, который бы занимался моим здоровьем. Нашла такого человека, и мы поехали на учебу. Сразу после учебы мы приступили к лечению. Мой результат. С первого сеанса я вообще забыла, что такое боль в пояснице. А левое плечо прошло после 22 сеанса. Невозможно описать. Это был и восторг, и страх одновременно. Восторг от того, что мы все-таки добились результата. И страх от того, что этот эффект может исчезнуть. Все свои вопросы по опорно-двигательному аппарату я закрыла тогда, в 2020 -м. У меня до сих пор ничего не болит. Добрый день, меня зовут Криволапова Светлана, я из города Оренбурга. Я являюсь vip партнером корпорации Фахоу. И сегодня я хочу оставить свой отзыв о биоэнергомассажере. Так получилось, что выйдя на работу из отпуска по уходу за ребенком, а моя работа связана с компьютером, то есть это сидячая работа, я начала ощущать постоянную боль, скованность, спазмы в районе спины. Далее особые боли перешли на область левой лопатки я левша, начала неметь левая рука и я чувствовала холод в левой руке. Я начала искать пути решения своей проблемы, прошла курс самомассажа, курс классического массажа, баночного массажа, массажа гуаша, но все эти виды лечения давали мне краткосрочный эффект, краткосрочный результат. И я познакомилась с биоэнергомассажером. Уже после первой процедуры, после первого массажа я ощутила легкость, ощутила эффект от этого вида лечения. И приняла решение приобрести этот прибор, биоэнергомассажер, для себя и для своей семьи. После курса лечения я перестала испытывать, ощущать проблемы со спиной. Сейчас мы активно пользуемся в своей семье этим прибором и безгранично благодарны создателям биоэнергомассажера. Потому что по сравнению со всеми теми видами массажа, которые мы имеем на данный момент, биоэнергомассажер является самым эффективным и самым лучшим видом массажа, видом лечения. Спасибо корпорации ФАХОУ. За здоровье. Добрый день, меня зовут Алсу, я из города Набережная Челны, Ром 04. Хотела поделиться своим колоссальным результатом, вернее, результатом моего сына Галимжана. Это мой сын Галимжан, ему 8 лет. Нам поставили диагноз эпилепсия, ДЦП, это спастический тетропорез, это поражение головного мозга на фоне перенесенного перенесенного энцефалита. Но благодарю вселенную, что больше полугода назад мы познакомились с компанией Фухов. Мы приобрели биоэнергомассажер Фехов и купили продукцию: Иликс Феникс, три драгоценности и кальций. И благодаря этому с ноября месяца у нас купировались приступы эпилепсии. У ребенка прошли, прошли приступы, а он с поддержкой начал у нас ходить. И начал развиваться головной мозг. У него начал появляться интеллект. И чуть позже, после Нового года, мы приобрели аппарат Team, которым мы тоже пользуемся. И хотим поблагодарить от всей души основателя этой компании Фыхов господина Юфея за то, что вы дарите людям возможность быть здоровыми. За... Дарите возможность ставить на ноги своих детей. Мы вас благодарим. Мы любим нашу компанию Фэйхоф. Я знаю, что благодаря этой компании мой сын будет Хотите, у нас будет все? Доброго времени суток. Меня зовут Айгю. Я мама приемной семьи. У меня четверо приемных деток. Я хотела бы много поделиться своей историей. Верочка, это мой приемный ребенок, попала ко мне в возрасте год и 8 с очень сложным диагнозом. Сейчас ее диагноз... Звучит как поражение центральной нервной системы, задержка психомоторного развития, задержка речевого развития ОНР второго уровня, МКП-10 и сопутствующие нарушения. Вот ребенок в 11 лет, сейчас слава Богу начал говорить. Речь Первая речь появилась только с 5 лет. Это были отдельные слова, не совсем внятные и четкие. Верочку знают у меня все вокруг. В том числе и Наталья, которая, в принципе, оказала, сыграла важную роль в нашей судьбе. Она познакомила меня с аппаратом б С ее помощью я попробовала эту процедуру на себе. Потом я ее, эту процедуру попробовала на Верочке. Потом Наталья нам просто дала аппарат попользоваться. И с этого момента у нас начались двиг, значительные сдвиги, которые заметила наша логопед, которая спросила у меня, что вы делаете? Просто одни занятия не могут дать такого результата. Мы действительно в этот момент делали массаж с Бэмом. Потом также по Наташиной рекомендации я стала Верочке давать Феникс, я стала Верочке давать Ленджи, и вы увидите сами, что ребенок стал говорить. Я Вера! Я иду, а мне 1 лет. Я, я иду в школу первый раз. Я, я очень люблю фини. Я очень люблю фильм. Фи. Я очень люблю амасаш.